Мне кажется, что в наше время, когда люди буквально на краю пропасти стали понимать, что путь идет не туда, повернулись и увидели, что в человечестве хранятся сокровища, которыми мы пренебрегли. Кто из нас не хочет быть счастливым? Каждый человек. Но древний мудрец сказал, что главное счастье все-таки зависит не от того, что вне нас, а от того, что внутри нас. Так вот, долгое время мы пытались изменить и улучшить только то, что вне нас. И, честно говоря, не очень-то преуспели в этом. И поэтому сегодня, мне кажется, Пора обратиться к сердцевине человека, к тому, что поднимает нас над миром природы, к тому, что может нас возвысить.